Итак, друзья, здравствуйте! Сегодня мы будем сажать такую, такой цветок, как петуния Я люблю фиолетового, такого фиолетового цвета, цветочки, поэтому покупаю такого плана. Итак, значит, садить я буду, как обычно, в улитку, сделанную из подложки под ламинат. То есть это просто обычный утеплитель, который продается в строительном магазине. И нарезан он на полоски сантиметров где-то 12, максимум может быть там 13. Итак, что мы делаем? Значит, сначала мы скручиваем улитку из земли, насыпаем землю. Землю покупаю в магазине уже готовую. Сама я не делаю из, своей, из своего грунта, поэтому проще купить в магазине. У меня как бы не так уж и много рассады, поэтому я покупаю 100 литров. И мне этого объема вполне достаточно для того, чтобы посадить все цветы, всю рассаду, что у меня будет, включая пикировку. Итак, значит, таким вот способом плотненько начинаем закручивать нашу землю в улитку. Значит, почему я остановилась на этом способе этот способ я увидела у замечательного блогера юлия меняевой мне она очень нравится нравится как она все показывает объясняет дело в том что я сама из города и как бы всему садоводчеству я обучалась в интернете этот способ я уже использую третий год и он меня вполне устраивает, во-первых, тем, что он занимает, во-первых, немного места на окне. Во-вторых, очень удобно затем делать пикировку, либо сразу пересаживать вот из такой улитки сразу в землю. Не повреждаются корни, все компактно, удобно и практично. Я люблю, чтобы, во-первых, не тратилось много времени на все эти посадки, оптимизировать свою работу, чтобы помимо грядок я еще могла и успеть летом отдохнуть на даче вместе с друзьями. Да и просто посидеть, почитать книгу, посмотреть в ютюбе какие-нибудь интересные передачи, программы обучающие, где помимо садоводчества можно научиться и плетению из лозы, научиться готовить вкусно. То есть сейчас интернет вернее даже YouTube такая площадка где если ты чего-то не умеешь или чему-то хочешь научиться открываешь YouTube и можешь спокойно научиться всему чему хочешь обычно я всегда когда с друзьями общаюсь и рассказываю про Матрицу фильм где Тринити говорит что я не умею управлять вертолетом закрывает глаза и подключают информацию как управлять вертолетом и пожалуйста все готово. Точно так же сейчас теперь с интернетом. Если ты чего-то не умеешь, открываешь интернет, обучаешься и все, и ты буквально через месяц, через два после тренировок, ты уже практически можешь сделать все, что хочешь. Итак, мы таким вот образом скрутили улитку. Земля будет вываливаться. Это ничего страшного. Сейчас мы это все исправим. Значит, мы берем подготовленную емкость, в которую сначала наполнитель коти, для котов, который магазин магазинах затем залила водичкой. Итак, эту емкость в эту емкость мы ставим нашу улитку таким вот образом. Сейчас я уберу одно, чтобы не мешал. Закрепляю улитку монтажной лентой кусочками, чтобы она у нас не разваливалась. таким вот образом вот а дальше мы досыпим так немножко немножко лучше наоборот сделаем сначала мы досыпем а потом поставим потому что рассыпается земля так вот таким вот образом мы досыпаем и утрамбовываем нашу улиточку землей Улитка очень удобна тем, что она, вот смотрите, сколько пространства вот в такой вот маленьком объеме, мы можем вот везде, вот в эти все полости посадить наше растение. Утрамбовываем. Досыпаем еще землю. Земля еще усядет, так как мы ее польем. Поэтому плотно-плотно мы ее забиваем. Чтобы хотя бы санциметр, как бы вот здесь вот это вот расстояние между витками. Хотя бы был сантиметр Дуговато конечно, закрутила, но ничего страшного. Еще земли продолжаем трамбовывать Так, затем мы переставляем нашу емкость. Поднос нам не нужен, его. И хорошенечко прольем сейчас водой с фитоспорином. Даем водички чтобы она... Села ненужная вода будет стекать вниз. Опилки будут намокать, и будет давать влагу земли потом назад, и благодаря этому. У нас будет оставаться влажность в земле. Не будет земля пересыхать. Петую мы накроем затем пакетом. И в нее мы практически не будем вообще не поднимать ничего до тех пор, пока цветочки наши не вылезут. Землю можно немножко также влажно трамбовать, делать более ровной площадку, потому что семена мы засыпать не будем. Итак, что у нас получается? У нас оседает земля, получается даже бортики остаются. И вот такая вот замечательная улитка, в которой мы сейчас будем садить наши семена. Значит, семена у нас продаются вот в таких вот упаковочках еще внутри значит упаковочку мы тут открываем высыпаем семена на тарелочку чтоб удобнее было тут всего лишь 5 семечек а цена мы живем в беларуси это 79 копеек 5 семечек это приблизительно пол доллара чуть меньше пол доллара до да, чуть меньше пол доллара будет стоить итак значит берем зубочистку и аккуратненько берем наши семечки семена берем наши семена и аккуратненько помещаем нашу улитку через зубочистку мы намачиваем чтобы ну, через вот, скажем сантиметров так 4-5 друг от друга следующую садим они видны можно чуть-чуть немножко прям так вот туда углубить их и вот сидим и так вот ювелирно Выкладываем нашу петунью. Сорта между собой я разделяю вот такими маленькими заготовочками, на которых я напишу, напишу, где какая петунья бархатное и поставим вот сюда маленький этот щитель, чтобы, когда я буду их пересаживать, чтобы хотя бы приблизительно понимать где какой софт. Что-то он не хочет у нас лезть. Вот так, так возьмем следующую здесь уже их побольше ну, здесь нам подарок 10 штук сделали конечно сейчас семена очень дорогое тоже удовольствие вроде как бы несколько копеек копеек как приходишь к кассе рассчитываться там так продолжаем вот так вот методично следить медитируя наши цветочки угу. рисуем их обычные и ставим разграничитель у нас еще осталось пространство свободное ну пускай оно и будет свободное Затем, как, когда мы посадили наши цветочки, мы накрываем их пакетиком для того, чтобы создать такой мини-парник. Опускаем его до самого низа, до опилок, как бы как одевая. Прижимаем к опилкам плотненько. И воля наша питание посеяна, осталось ждать сходов поставим ее на окошко честно на, на солнышко пускай она греется и пускает свои ростки благодарю всех за внимание подписывайтесь на наш канал пока он еще маленький но мы только учимся спасибо большое за внимание